Начинается культурная программа. Я, Тагил, пиво славутишь светлая. Идут заебывать кого? Правильно сказали. Гаишников, нахуй. Гаишников, сука, на поступки, дорог. Смотрим внимательно. Смотрим. Да. Сука, обычно они снимают, нахуй. А теперь я снимаю. Мужики, улыбнитесь, у вас снимает Скрытая камера Вот смотрите, стоит пост блядь. Нахуй он тут стоит блядь. Ни знаков, сука Ни аварийных ситуаций Нахуй тут стоит пост блядь. Ебать, мои проблемы Хочу и матерюсь, понял? Давай, снимай Ебать, он меня снимает и я его снимаю Ебать, гон нахуй Когда без машины, пацаны, с вами так прикольно Разговаривать, это пиздец, блять вы бы свои рожи, нахуй, сейчас видели. Это просто жопа, блядь. Посмотрите, на этих номерах, нахуй, ездят тупые рожи, сука. Пиздец, блядь. Вот это жесть, нахуй. Вот это жесть.